здравствуйте друзья в этом коротком видео я расскажу как выбрать тему для статьи и быстро ее продать не, не каждая статья может быстро продаться плюс ко всему не каждая тема наиболее интересна потенциальному клиенту есть темы, которые будут продаваться у вас месяцами есть те которые вы сможете продать уже завтра или послезавтра как выбрать правильно тему мы заходим на Яндекс .Вордстат. вот вы видите сайт, и забиваем любой запрос, который вам интересен. Ну, например, выберем такую тему, как построить дом. И смотрим на выдачу. Смотрите, как построить дом за месяц люди искали 131 тысячу раз. Тема достаточно интересно uh, если мы например напишем uh, тему uh, как отремонтировать iphone например да, и смотрим искала только 1887 человек то есть о чем это говорит на эту тему писать нету смысла статью потому что этот запрос людей мало вбивало за месяц, и свойственно продавать вы будете ее долго. Нужно писать на те темы, которые востребованы. Востребованы темы строительства. Например, пишем «Строительство, строительство домов из бруса. «Искало 29 тысяч человек». Это не мало, это немного и не совсем хорошо. Поэтому... Чтобы быстро продать свою статью, вы заходите в Яндекс.Вордстат, пишите запрос, который вам интересен, и смотрите, как часто люди это ищут. Если запросов много, значит вы эту статью продадите. Если их мало, значит писать смысла нету. На этом я свое видео завершаю. Если оно вам было полезно, ставьте палец вверх, делитесь им с друзьями. И подписывайтесь на мой канал. И вы, и вы узнаете еще массу секретов по копирайтингу. С вами был я, Евгений Воронюк. До новых встреч. Пока-пока.